Немножко распогодилось, сегодня у нас теплая погода. Еду сейчас в гараж, очередной виток ремонта по машине делать. Надеюсь, осталось немного, и мы доведем машину до боевого рабочего состояния, чтобы на ней можно было ездить беспроблемно и зарабатывать деньги. Одна из главных причин, по которой мы сейчас едем, что мы едем ремонтировать, это... Поломкой, которую я бы назвал плохая передача вторая. <звук> Плохо втыкающаяся передача. Видно, какой пробаль. Плохо втыкающаяся вторая передача. Это беда этой машины. Причем на холодной она более-менее втыкается. Чуть прогреется мотор. А она все хуже и хуже втыкается. Это происходит прямо с первых дней, как я взял эту машину. Если я сейчас решал проблемы, там, связанные с гидроусилителем, помпа и так далее, чтобы мотор бодро функционировал, масло ниоткуда не текло, чтобы машина не была такая грязная, то проблема с коробкой передача она такая, довольно существенная, она очень сильно нервирует в процессе эксплуатации. Я начал обзванивать мастеров, залез под машину, посмотрел тросы. Тросы все нормальные, в оплетке не вывалились. Мастера, разумеется, сразу разводят, как надо перебирать коробку. Ну, как бы это неблагодарное дело. Здесь во-первых, это очень дорого стоит. Где-то 104050. Дешевле найти бушную коробку. Целую. И второй вариант, который я склоняюсь, это скорее всего связано с тем, что течет цилиндр сцепления. Верхний. Я его заказал. Фирма Люк. На драйве я спросил у людей, кто им пользовался, как самочувствие этого сцепления. Мне сказали, все нормально. Вот, вот так выглядит этот привод. Сейчас вытащу его из коробочки. Соответственно, мы сейчас его поменяем. Это та часть, которая идет в педаль. Поменяем, прокачаем. Прокачка здесь, это не Жигули, это Ford. Разумеется, какую-нибудь маленькую инженеры, мульку маленькие инженеры Форда придумали. На этой цели я пошел в аптеку, купил Капельницу. Здесь есть иголки, их на помойку они пойдут. А вот сама трубочка вот эта вот, она здесь прокачена в обратную сторону с главного цилиндра наверх. С помощью шприца. Шприц у меня лежит большой такой медицинский Сейчас мы пытаемся это все сделать, посмотрим, как это все работает. Пока вот одна надежда, что дело в этом. Поменять коробку мы всегда успеем. Цилиндр стоит 3000, и он здесь течет. Сейчас я покажу это. Видно, что моя конструкция хорошо течет. Грешу, собственно, на этот... Ну, Понятно, да, что это педаль. И вот он, этот привод, который течет. Сейчас мы его поменяем. Может быть, дело окажется в этом. Старая система, она сейчас вытащит эту железочку, помыть ее. Ее уже, видать, пытались снимать, одевать следы. Причем стоит маркировка Форда и сбоку подписи люк. Четвертая, двенадцатая, двадцать Не знаю, видно, не видно, как овал сточен. Вот как на новой. И на что ровненький, аккуратненько дырочки. Металь, которая держит цилиндр сцепления вверх, главный который. Она формипается. При этом она не крашена на заводе так кусок стали и засунем все люк ну, вот я собрал конструкцию сейчас мы ее будем вставлять она вот так вот должно быть и туда внутрь все видно вон штырек в который входит она как бы целиком вот так вот засовывается все, после этого прокачиваем в обратную сторону и наслаждаемся. Наконец все собрал. Здесь вот разбросаны инструменты. Здесь вот заводская смазка. Подтянул, болты длинные. Пришлось изворачиваться. Взял головку 13-ю. Она немного торчала. А тут подтягивал. В общем, как бы не. В общем, решился вопрос. Затянул, как мог. Смазал графитовой смазкой. Соответственно, сюда все на место посадил. Разумеется, здесь кое-что пролилось. В любом случае, тут никак не избежать. Сейчас будем прокачивать в обратную сторону от вот этого... Видно, да? Вот синяя моя перчатка. Эта штучка надо будет открутить и в нее нагнать жидкости, чтобы она в обратную сторону наполнила и вышла Бачок В итоге я поменял в прошлый раз цилиндр сцепления, но результаты это не дало. Вторая передача как включалась плохо, так и включается. Следующий уровень. Я проверил тросы, тросы в порядке, хотя один из тросов купил самый проблемный, который у меня до этого ранее один раз ломался. Но я его вожу с собой, мало ли пригодится. Сейчас будем, я думаю, я думаю, что дело все в регулировке. Сейчас буду я залезу под машину, Сниму коробочку волшебную, куда уходит шток кулисы. Там ослаблю все, выставлю все под капотом и соберу все обратно. Надеюсь поможет. В интернете почитал, как это делается, осмыслил. Приступаем. Вот она эта коробочка. Сейчас мы под нее подлезем. Снимем вот эти защелочки. Видно, надеюсь. Вытащим внутренности и будем дальше дальше делать действия. В общем, попытался я зафиксировать эту штуку вот сюда. Заново все выставил, но результата не дало. Но я заметил другое интересное, что болты вот эти внутренние, которые держат весь этот короб, снимались. И прикручены они как-то вот коробка туда вперед вся эта коробка где находится механизм вперед сейчас мы ее попытаемся назад отодвинуть всю эту конструкцию ослабим их отодвинем назад или погоди не назад Но назад вперед только иначе на в ту сторону двигать сторону коробки отодвинем и проверим это дизель а не бензинка бы у меня, если бы, этот глушитель бы ожогов бы она лучше получал первичная сделал подрегулировал коробочку сейчас надо будет сделать хороший тест-драйв я сделал тест-драйв по гаражу но этого видать мало коробка работала себя нормально она начинает капризничать, она хорошо прогреется проверим Снова едем в гараж, коробка вторая передача как плохо включалась, так и включается, замена привода сцепления не помогла, регулировка тяг тоже не помогла, сейчас будем вынимать шток, чтобы поменять вот этот маленький подшипник. Сейчас будем снимать вот этот привод штока сцепления, в идут тяги, внутри него вот в этом месте есть Видно? В этом штыре внутри находится подшипник, по которому он ходит. После этого мы попытаемся его заменить подшипник, все смазать и поставить на место. Смущает немного большое количество герметика белого. Что он здесь делает? Не пришлось это подробно зачищать, замывать. Вот я после долгих мучений выдернул конструкцию, надо будет ее разобрать сейчас, выкрутить вот эти четыре болта, вытащить вот эту муфту заднего хода. Подшипник здесь цел оказался. Видно, я не знаю, вот так поставлю под угол. С этой стороны видно, что шарики все на месте. Как бы это тревожный симптом. Лучше был бы сломан подшипник. Потому что, скорее всего, беда в коробке. Ну что ж, будем... Ну, мы все равно подшипник поменяем, набьем смазки. Посмотрим, как это будет ездить. Ну, вот такое неприятное понимания ситуации В общем, вскрытие показало что, не знаю, видно, не видно на камеру вот здесь вот выработался овал и когда двигатель работал, периодически в овал сваливался болт который к слову, здесь уже рассверлен в самое неболуй уже, видать, резьбу сожрала. Сейчас будем пытаться найти какой-то компромисс. Наварим сюда сварочки, чтобы это было ближе к кругу. Пройдемся сверлом. Ну, попытаемся это сделать, имея из подручных материалов только шуруповерт. Фокус херовый в этой камере. Сейчас пойдем проверим. Собрал я конструкцию. Здесь она меня ловит в На всякий случай залил все лакератором замков. Блокиратором замков, до слова Фиксатором резьбы. Сейчас буду это все попытаться ставить. Ну, надо еще какое-то время дать ей встать, фиксатором резьбы. Скорее всего, связано было с тем, что овал был. В общем, поковырявшись, ну, из-под капота, как всегда, все работает. Смазав все, что можно, собрав все, разъем все на место поставил. Привод сцепления тоже. Сейчас заведем, сделаем кружок по гаражу, посмотрим, как это все добро будет работать. К сожалению, все это не дало результата. Вторая передача по-прежнему плохо включалась. Но. Я заметил кое-что интересное. В общем, совершенно случайно обнаружил, что КПП проблема вот в этом сером тросе. Вывалилась оплетка в районе рычага переключения передач. Сейчас вот это все снимаем. Че, полезка под машину? Наша любимая коробка, вот она. Где-то здесь плетка вывалилась. Я ее запрессовал подручными средствами, но купил новый трос, который буду менять. Так. Раз. Тяжело быть толстым. Живот застревает. стороны. Надо потянуть здесь сзади. Не выходит каменный цветок Данила Мастер. В общем, выдернул эту конструкцию. Сейчас попытаюсь отсюда не залазить, чтобы внутрь. Выдернуть вторую часть. Сейчас. Есть. Вот он наш трос, которая плетка вывалилась вот в этом месте. Я ее обжал подручными способами, сейчас. В любой момент эта штука может вывалиться, поэтому просто пошел, купил новый трос. Качество нового троса. Он уже вот так, видно? Эта штука отдельно болтается. Я подержу? Подержу вот этот трос руками. Эта штука все равно выходит видно. Попытаюсь сдать обратно, хотя они не любят принимать возвраты. Считаю, что у них продукция качественная. Расскажу, чем закончилось. В общем, сделал я коробочку. Сейчас покажу. Вот уже первая втыкается. Вот первая. Вот первая вошла. Вот Это напис хруста тронулась. И, соответственно, задняя проверочный у нас без хрустов все нормально но дело в том что я поставил старый трос обварил просто это место стыка понятно что это держаться не будет но ставить новый трос который вываливается только из упаковки ну, не совсем правильно мне кажется наварил старый трос этот трос отказывается менять будем думать что с ним делать